Питерская городская легенда гласит, что все началось здесь, возле Булышной. Стояла огромная очередь за хлебом, и, как это у нас часто бывает, в ней вспыхнул скандал. Скандал перерос в драку, драков в погром, а погром в массовые беспорядки. Люди, доведенные до отчаяния положением в стране и непонятной, бесконечной и бессмысленной войной, необходимости которой уже никто не понимал, начали крушить город. А вечером в казармах гвардейского Волынского полка унтер-офицер Кирпичников, сговорившись с другими командирами, поднял мятеж. Мобилизованные солдаты и офицеры присоединились к протестующим. А еще через неделю генерал-лейтенант Русский, ультраманархист Шугин и депутат Гучков, а также председатель Думы Радзянка, надеясь хоть как-то угомонить улицу, заставили императора Николая II отречься от престола. Революция, начавшаяся скандалом в очереди за хлебом, закончилась в штабном вагоне поезда на станции «Но» что в Псковской губернии. Трехсотлетняя монархия пала за шесть дней. Но что было дальше? Временное правительство, так любившее красивые речи, так не желавшее проводить реформы, власть и страну удержать не смогло. В октябре их свергли большевики, в то время довольно малочисленная партия, опиравшаяся на откровенно популистские лозунги. В России начнется страшная гражданская война. Говорят, что Яков Свердлов после штурма Зимнего дворца, который произошел в четверг, спросил у Ленина, «Владимир Ильич, как думаете, сколько мы продержимся?» «До понедельника», — ответил ему вождь мировой революции. «В победу большевиков не верили, собственно, сами большевики. Однако, кто победил, вы знаете. Стоит задать себе вопрос, почему? Причин много, все они по-своему верны, но основных две». Иллюстрацию первой вы найдете в советском вестерне неуловимые мстители, когда красный шпион Валерка хочет понравиться белогвардейскому штаб-скапитану Овечкину, монархисту по убеждениям. Он заказывает у хора Божий Царя храни. И в ресторане тут же начинается драка. Дело в том, что идеология белого движения отсутствовала в принципе. Никто толком не понимал и не мог объяснить, что же такое белое дело. Его никакого понятного политического образа будущего народу предложено не было. В то время как их противники, красные, были предельно конкретны. Власть совета, фабрики рабочих, земли крестьянам. Что из этого было потом сделано? Ничего. А вторая причина победы красных – кадровая. Большевики еще задолго до революции сумели вырастить огромный кадровый резерв. И это в царской России, стране, где не было политики. Им удалось подготовить очень сильных агитаторов, политиков и организаторов из людей совершенно разных профессий и происхождения. Что объединяло бывшего гвардейского капитана Тухачевского и заводского рабочего Фрунзе, сына богатых землевладельцев Троцкого и потомственного дипломата Чечерина, а бывшего школьного учителя Рыкова и матроса Дебенко? Правильно, убеждение, единый образ будущего. Белым было попросту нечего и некого противопоставить. Они к борьбе за власть не готовились. И потому Белое движение было обречено, несмотря на массовый героизм и рыцарство многих из его участников. Россия, нам надо поговорить. Тот, кто не учит исторических уроков, вынужден ходить по кругу.